Он не спеша пошел, заправился и сейчас где-то гуляет. Звонит сегодня один номер. Он опять звонит, он опять я спрашиваю, кто вы, почему мне звонить? Кто вас? Сергей, ну я, я позвонил, чтобы ты мне вопросы задавал, а не рассказывал свои бизнеса. How I can help you. А? How I can help you. How? Я сейчас вас застрелю, выгружайте быстро. Так, ребята, вот так быстро наступило утро. Выгнал я два автомобиля, два джипа. А сейчас я быстро сделаю инспекцию. Инспекция BMW, которую я забираю и которую мы сейчас будем мучиться туда грузить. Почему мучиться? Потому что я уже вчера объяснял, вы невнимательно слушали. Но объясню еще раз. Машина немножко высокая, немножко высокая. Для того места, куда я ее ставлю вниз, самый низ, самый конец. И там упирается крыша. Поэтому сейчас будем колеса спускать делать ее ниже. Теперь понятно. Слушайте внимательно, ребята, ну что такое? Обещаю. Так, ну что, ребята, мы загнали BMW. Колеса эти чуть подспустили, передние полностью спустили. Закрепили ремнями, дальше одеялка подложили. Таким образом, смотрите, сколько места здесь, потому что она немножко высокая, здесь больше не пролазит. Клином такое место, понимаете, да? Поэтому будем надеяться, что остальные машины уместятся. Пойдемте джипари загонять. Ну, вот такое пространство оставим, в принципе, много. Можно и меньше, но да ладно. Можно по рампе вот этой судить. Видите, рампа это одно место. Вот одна рампа. Вот это вторая рампа начинается. Видите, соответственно, у нас еще одно полное место точно есть. А значит, Мерседес умещается. Отлично. Ребят, смотрите, крышка открылась у автобуса. Вот видите, вот-вот-вот. Надо будет ему сообщить, но водитель ему, вроде бы, сообщил. А, она сама захлопнулась. Он, видимо, знает, что она у него периодически открывается. Газу дал, и она закрылась. Отлично. Ребят, ну что, я на пути на выгрузку. Еду в Иллинойс, город Спрингфилл. Там будет первая выгрузка. Завтра Мерседес там скидываем. Остается на Аэрестерии. Пока еще теплые денечки. Завтра, даже сегодня уже к вечеру, я так не выйду в маечки. Смотрите, какой... Аппарат стоит на парковке. Какой-то старый автобус, который переделан в крутецкий автодом. Как будто там вообще хостел, там какие-то прямо. Ой, собака у них там. Песик, привет. Вау. Автодом прямо настоящий. Ладно, что, пойдемте умоемся, чаечек заварим и поедем дальше. Прекрасное настроение. Жизнь хороша. Смотрите, я их засмущал, видимо, пока шел в туалет. Сейчас иду с ростери, Они все закрыли полностью, чтобы никто не смотрел на них. Сори, ребята. А я еще и хотел попросить внутри показать. Нет? Ну, конечно. Целый дом огромнейший. Сколько квадратных метров. Классно. сегодняшний день закончился, заехал на какую-то колхозную парковку, здесь топливо всего лишь за 4,11 4 доллара 11 центов за галлон, ребята это у нас, ну, бывало, конечно, дешевле но, в общем-то, эта цена небольшая это вообще копейки, ребят а еще, знаете, что заметил? Я вот сюда начал заезжать и увидел, что человек стоит мордой сюда. Думаю, наверное, в Ронквей. Наверное, неправильная дорога. Мне надо развернуться. Наверное, я на встречку выехал. Начал разворачиваться. Там были стрелочки. Оказывается, вот этот чувак встал неправильно. Ну ладно, правильно, неправильно, ничего. Встал и встал. Но помимо всего прочего, ребят, ну как делают нормальные водители? Они заправляются, после этого отъезжают. Если им нужно кофе взять, там, чек взять, еще что-то. Они идут и делают это, понимая, что другой человек за ним подъедет, будет заправляться. Ну и у них есть там 10 минут, скажем скажем точно есть, пока человек заправится, пока тоже человек возьмет, ну и потом отъезжает. А этот человек Взял, помимо того, что раньше меня приехал У него трак меньше, понятно, что там баки небольшие Он не спеша пошел, заправился И сейчас где-то гуляет И одну колонку целую закрыл А перед этим сейчас человек меня тоже ждал Он бы отъехал, человек бы сразу заехал А этот, блин, ну в общем-то понятно, кто там за рулем Да, я думаю, вы понимаете Не буду вслух говорить Какого фига, зачем он так сделал А вот эти колонки не работают То есть я почему акцентирую на это внимание Потому что так делать неправильно, ребят, так не сделайте Не оставайтесь, пожалуйста, на колонках Потому что другие водители хотят заправиться, спать, пойти в душ заниматься там своими делами, но никак не ждать вас, а вы пошли просто кофейку попить. А вам даже сейчас его запишу, если я его найду, я запишу, покажу, что он там делает. Просто взял трак, бросил и ушел на пампе прямо. Ну ты отъедь, что ли, назад, вперед, 10 метров отъедь, другой человек сможет заправляться. Нифига подобного. Хай! Ну это не он, но похож на него вот он, кстати, меня обогнал и пошел в душ сейчас а душ там небольшое количество, мне придется ждать а я с вами болтал, но ну, ничего страшного, ребят, я не расстраиваюсь я зато вам видео записал, что-то рассказал теперь вы понимаете, как делать нельзя не делайте так душ, кстати, здесь стоит 8 долларов всего лишь, представляете? это вообще фигня обычно 16-15 где так а вот он, кстати, вот этот мужик на кассе стоит, который не пододвинул свой трак блин, вообще какой-то беспредел как они себя ведут? почему никакой культуры нет? У парень, который заходил, я говорю, сейчас он меня опередит. Я смотрю, мимо кассы прошел и пошел сразу в душ. А здесь, чтобы вы понимали, нет приложения, которое бы позволило тебе забронировать душ. Ну, то есть, если бы это был, был популярный пайлот, там, неважно, это то лавс или там TA, КПетро, заправки, то я знаю, что там есть приложение, ты можешь, сидя э, в кабине, забронировать, пойти, использовать душ, да? А этот чувак мимо кассы прошел, не оплатил и куда-то ушел. Ну, я, ладно, я подхожу к кассе и говорю, мне нужно в душ. А когда пойдем, пожалуйста, причем здесь даже предоплата нет, то есть постоплата. После того, как я использую душ, я пойду и оплачу. И он идет, такой мужик, зная, что душа у них свободна, никого нет, смотрит, вот этот душ закрыт. Он берет учиться, а тут этот тот афроамериканец, или, или кто он там был, или Эритрея, может быть, он, или там, я не знаю, Юар, откуда-то, откуда, а, откуда он здесь в душе стоит, там что-то в сумке ковыряется, там свои вещи раскладывает. Он говорит, эй, hey, WhatsApp, мэн, ты что здесь делаешь? Типа, ну, вот человек пришел в душ. Здесь душ платный, ты здесь что делаешь? А то вот, а, что а, дурака врубает. Блин, как, какие вообще простые. Ну как, как так можно не ценить чужую работу? Для тебя душ убирают, полотенчики. но ну, У меня свое есть, но тем не менее полотенца здесь раскладывают. Здесь, пожалуйста, у тебя шампунь. Дам шампунь. Горячая, холодная вода. Все протирают, убирают. И ты можешь просто не заплатив, не спросив пойти. Что за бескультурщина, ребят? Я не понимаю, как это так вообще? Вы приветствуются, ребят, видите, написано. Пойдемте, стоим. Чувак очень удивился, что я вообще подошел, потому что он меня пустил в шаур, и, наверное, в его понимании я должен был убежать, что ли. Я говорю, я хочу оплатить. Он такой на меня смотрит, типа, you fine, man, типа, иди. Все нормально, have a good night, говорит. Представляете, ребят, насколько важно, короче, просто... Это да не то, чтобы порядочным, но это... Как как это, ребят, назвать? Это же обычное дело, ты хочешь в душ, ты идешь и оплачиваешь. Он того чувака, который нагло пошел и не захотел оплачивать, выгнал, а меня, который попросил и хотел оплатить, он пустил бесплатно, я думал, наверное, потом оплачу. И он в итоге меня вообще ничего не взял говорит, you fine, типа, иди, все нормально, типа, ты ну, нормальный чувак, иди, представляете? Офигеть, я еще хотел чаевые оставить. Вот такая, ребят, жизнь. Видите, насколько важно быть просто культурным, да, я не буду сильно там преувеличивать, культурным, просто порядочным, культурным и нормы приличия соблюдать, видите, вам это просто воздастся. А еще, ребят, знаете, по поводу чаевых, вот там написано было «Чаевые приветствуются, ребят, видите, написано». И я такой думаю, блин, ну все, сейчас дам чаевые. Казалось бы, мне просто написали, что они приветствуются, ну, как будто бы я и так не знал, но я бы так не оставил. И так много где работают, вот у меня мои друзья-водители, водители, которые давно работают, что каждый раз нужно спрашивать чаевые и говорить, ну то есть здесь ничего такого на самом деле нет, ты выполнил работу, и ты говоришь, ну если э, чаевые, то э, если хотите, вы можете мне оставить чаевые, эти деньги пойдут мне и Алексей, он говорит, я начал спрашивать, и он сказал, что больше половины, по-моему, или даже 80% дают чаевые э, Женя, может быть, помните, мой друг он тоже самое мне сказал, 80% людей дают чаевые. Я пока не научился спрашивать, ну мне как-то неудобно типа а спросить. Ну это как бы этом ничего страшного нет и вот мне ребята рассказывают, что они спрашивают и им дают. Ну я просто я просто не научился, но это мои личные проблемы. И, и они, ты их не ставишь, в неудобное положение, не подумайте, что они в неудобное положение и поэтому они дают. Просто оно так работает. Вот как и со мной, я себя тоже сейчас поймал на мысли, что там написано типа Типс Велком, да, мы приветствуем ваши чаевые и я хотел сейчас отдать чаевые. А если бы не было написано, я бы не дал. Как это работает, я не знаю, ребят. Ну вот такая вот история. И не то, что они меня в неудобное положение, я мог и не оставлять, да? Ну вы поняли, да, о чем я говорю? То же самое и в нашей работе. Спрашиваешь, дают, не спрашиваешь, мне дают, может быть, ну вы видите, я вам всегда говорю, ну процентов может быть 30, и причем не знаю, с чем это связано, и от чего это зависит. Бывает, что вообще connect с клиентом постоянный, постоянно едешь с ним на связи, отвечаешь, типа responsible, знаете, ответственный, как они любят говорить, не дают чаевые. Бывает, помните, может быть, один клиент у меня, ну вы не вспомните, вероятно, один клиент был, он, я ему поздно машину привез, у меня там что-то ну, случилось, я с доставкой немножечко затянул. Ну, в общем, не, не очень с ним такое общение было дружественное. Он говорит, спасибо, чувак, за то, что ты достал мою тачку, на тебе чаевый. Как работать? Ну, вот так работает. Ну ладно, что, пойду я высыпаться, ребят. Сегодня минусовая температура, поэтому слышите на тракстопе Жу -жу -жу", все шумит вокруг. Придется тоже спать с заведенным движком, но ничего страшного. Спокойной ночи, всем пока. Пойду спать. Ребята, остановился на очередной рестерии, сходить в туалет, погулять немножечко и поедем дальше. А сейчас в средствах массовой информации прочитал новость о том, что в этом году каждый житель Аляски получит свою долю от нефтяных доходов. И эта доля именно конкретно в этом году составляет 3200 долларов. Просто за то, что люди там живут и на их территории, на их земле, в их регионе добывают нефть. Знаете, я зашел на Google и почитал, где же в России а, добывают нефть, и какой регион является лидирующим по добыче нефти. Это Красноярский край и Ненецкий автономный округ. И у меня вопрос к моим подписчикам из этих регионов. Какую сумму вы получили в этом году, на что вам ее хватило? Ну и как, наверняка вы богатые люди, наверное. Все ли у вас в порядке, нуждаетесь ли вы в деньгах? Ну, в общем, напишите, пожалуйста, свое мнение в комментах. А еще я поделил 3200, я умножил на 60, на 60, будем считать, что доллар стоит 60, и разделил на 12, получилось. 16 тысяч рублей в месяц. То есть просто житель за то, что он живет на этой земле. Причем он не обязан жить все 12 месяцев, по-моему, только 6. У меня есть подписчик из Аляски, который мне вот все это подробно рассказывал еще там 3-5 лет назад. Кстати, эта практика существует уже 40 лет. То есть 40 лет подряд жители Аляски получают, получают свою долю от нефтяных доходов, понимаете? И вот подписчик мне уже рассказывал еще там 3-5 лет назад, когда я только прилетел в Америку, что тогда он, по-моему, 2 800, там 2 900, 3, ну вот разные, разные суммы в разное время, в разные годы она меняется, в зависимости от цены нефти, добычи, ну, понятное дело. А я приехал на очередную растерию такое красивое место. Welcome to Kentucky, ребята. Вот можно попить, ребят, нажать, попить. Пожалуйста, вода даже есть холодная. Давайте попьем. Можно бутылочку поставить и набрать. Офигеть, смотрите, ребят, вертолеты как низко летят, какие-то военные, раз, два, три, четыре. Это прям буквально, я думаю, метров семьдесят. На квадрокоптере мне можно летать 120 метров. Почему они так низко летят? Они сбили бы мой квадрокоптер, ребята, если бы я сейчас полетел. Чуйка меня не подводят. Не зря я не полетел здесь сейчас. Ребята, очередная растерия. я а, вам хотел знать какую историю рассказать. Помните, у меня был ролик, когда я звонил в яшовский военкомат, и я там оставил свой номер телефона. Это действительно мой номер телефона, я могу его здесь продублировать, кому необходимо. Но просто у меня нет, к сожалению, столько времени, чтобы там каждому отвечать на вопросы, какие-то там оказывать услуги, о которых я, в общем-то, и не говорил. Я никакие услуги не оказываю, но почему-то все считают, нужно мне написать и спросить. Этот номер телефона, WhatsApp, вот он здесь у меня, на рабочем планшете. Вот прямо здесь передо мной, но я не могу отвечать, я не могу писать, ничего я этого делать не могу. Ну и вот какое-то количество людей мне написало, что-то спросил. Я с вами со всеми переписываюсь к классными людьми, с умными, порядочными, что бы не переписываться. Но звонить сегодня один номер. Я еду, я не могу ответить, потому что я ничего не услышал. Вот здесь вот трак работает. Он опять звонит, он опять. Я спрашиваю, кто вы, почему вы мне звоните, кто вы? А, этот человек мне пишет, Евгений ты, ты Евгений. Я говорю, вы кто? Ты Евгений, ты Ширнов Евгений. Ну, я уже сразу понимаю, кто это. Ну, какой-то очумелый ватничек из России. Я говорю, да, Евгений. И он, давай. Какой-то там, ну, бред, короче, написал мне. Я просто рулил не мог, отчасти. я его просто заблокировал, и вся переписка удалилась. Сейчас я хочу ему перезвонить вместе с вами, давайте. Да. Да, привет, ты что звонил-то? Спишь, что ли? Ну ты чего? Евгений Широмов, ты что, не дождался меня? О, привет, Евгений Широмов. Привет, ну давай, рассказывай, что звонил. Да вот я хотел понять тебе, Евгений. Зачем тебе все это нужно? Так, а зачем оскорбление-то мне писал? А меня вывел уже из я тебя вывел? Я же просто написал, что кто Секунь. это? Ну секунду э, да? да мы с тобой Новый а каким образом помогал? Вроде адвокат у меня был другой, Олег Геннадьевич Решетняк. В какой социальной сети сейчас я проверю переписку в какой социальной сети? А как там, а как там найти найти твой аккаунт как? Сергей какой? Голущапов. Хорошо найду. Так, так что занял то Так, а ты, ты писал дальнобойщик, пускай тебя там что-то с собой сделают, это зачем писать? Я, Я понял. понял. Ну все, окей. Ну хорошо, давай, быстро. Ч ⁇ хочешь? Давай, отвечай. Так. Чтобы пукан твой взорвался, вот для этого, чтобы ты взорвался и позвонил мне и материл. разорвался за всю, за всю жизнь назорвался столько что это да окей okay. okay. okay. давай быстро да быстро тебе отвечу давай по факту мне не хочется ни о каких вещах посторонних с тобой разговаривать okay. значит ты позвонил узнать зачем я позвонил затем затем чтобы э, узнать э, есть ли возможность мне э, пойти в армию и защищать украинскую землю все ответил на этот вопрос Потому что я составил на учете в России. Хорошо. Ну, ты, я там? понял. Все, спасибо большое. Еще какие вопросы? Тем более, тем более там у вас в Америке сейчас создаются эти отряды Не Все. вопросы? Все. Вопрос. Так, еще вопросы. Конечно. Давай следующий. Сережа, давай. Ей, но я, я позвонил, чтобы ты что? мне вопросы задавал, а не рассказывал о своей жизни. Мне неинтересно, правда. Давай, быстро, вопросы. Следующий, я работаю. Быстро ты меня так названил много, что? что я думал, что это срочно. Вот я перезвонил. Отвеч Отвечаю. Что, что такое тебе с сходится? Что это значит? А сходятся, да. Ну иначе бы зачем сходится я работал? Ну конечно, я уже два года езжу, конечно сходятся. Ну а как он может не сходить? Как бы я работал тогда? Путин что ли мне поможет? Путин не помогает. Он, он тебе не Нет, помогает. Ну и, и без я мозгов могу, только, только без мозгов. Ну, потому что ты мне по какие вещи писал? Ты помнишь, что ты написал мне? Ты Прочти, что ты сейчас написал. Можешь прочесть? Ну, а что ты написал? Можешь сказать? Ну, да. А ты что, гей? Зачем ты меня? Ты что, гей или что? Зачем тебе мужиков Стоп, Ага. Это вот а, а если мужик, другого мужика, это типа мужик нормальный, правильно? Нет, а почему мужик а как, а, а как называется, тот кто, кто это делает, как называется? Ну, извини, это разные, если ты сидишь на зоне, то А ну типа это нормально, это мужик, да? Это нормальный мужик, типа... Сережа, сколько тебе лет? Сереж, сколько лет? Сегодня по фотографии, 65 и больше, правильно? Нет, нет, нет. А сколько? Сколько? 58 всего. Я понял. Хорошо. Мне кажется, слушай, вот тут меня, я их поддерживаю. <laughs> это тот редкий случай, когда я поддерживаю ментов. Это ерунда. Видишь, надо было чуть больше, чуть задержаться. Зачем Все, вот это вот... Это по делу. Конечно. Окей, Сереж, я рад я рад за тебя. Я вроде все на вопросы на все ответил, правильно? Можно я побегу поработаю? Давай, скажи мне погоду, как у вас, а то у нас тут мы забежать начинаем. Блин, не, погода нормальная. Погода нормальная, но иногда не очень. Арктический зараза. Ну да, вот это опасная штука, конечно, не знаю, что делать. Ладно, давай. Будем думать. Давай, да, на свет. Да, все, ну вот ты меня теперь рассказал, больше не буду я дал. Хорошо, что ты позвонил. Он, он мне звонит, а в это время мне куча-куча других ребят пишет и спрашивает какого-то совета. Он человек спрашивает, например, прямо сейчас, не буду его номер показывать, Жень, сколько стоит такой прицеп с раком, как у тебя в штате? Хотя бы примерно. Просто интересно, сколько нужно кэша для переезда в штат, чисто для себя. Просто, смотри, тебе очень много лет хочется в штат, и вот подумаю, может рискнуть. Ну вот такому человеку я готов уделить время, я ему прямо сейчас голосом отвечу с вами вместе практически в онлайн. Да, привет, привет. Слушай, ну, трак с трейлером стоит примерно, ну, может быть, там, минимально где-то 100, с небольшим тысяч долларов э, нужно для того, чтобы приобрести и, в общем-то, работать. Так что, если будет э, возможность, желание, приезжай, покупай, я тебе помогу, чем смогу. Диспетчером, советом, рекомендацией, ну, и, может быть, даже выбрать трак, трейлер хорошим людям людьми надо общаться. Так вот, по поводу этого ватника. Блин, я даже не хочу с такими идиотами разговаривать, ребят. Даже не хочу. Сначала он мне говорит... Ну, я не буду это анализировать, что все, что он сказал. Я просто вам как бы подытожу и в общем скажу, ребят, что вы меня тоже понимали правильно. Я не хочу свое время тратить на дебилов. На дебилов я время тратить не хочу. Сначала он меня оскорблял, потом он говорит, надо мужиков простите за выражение а, ну и с идиотами я разговаривать не хочу поэтому вы там мне пишите я отписываюсь, я там то да блин, чище будет канал я хоть, мне не важно, будет 5 человек меня смотреть вот ты, Сергей ты, Анатолий, Екатерина Светлана а, Петр обязательно и Михаил и все, ну чуть больше назвал людей и все, мне этого достаточно как вы не понимаете я же не про там, просмотры там про большие какие-то подписчики там количество все равно вообще ребята я уже ну мне грустно это говорить но типа я не в том возрасте чтобы гоняться типа когда мне было на 20 лет я думал, вот бы перегнать вот бы подписчиков вот бы много и у меня их было много в россии поэтому ну вещаю я о своей жизни рассказываю о работе о том как я двигаюсь о своих удачах, неудачах, каких-то позитивных моментах, и не только. Ну, вам это интересно? Ну, супер. Мы с вами на одной волне, мы подходим друг к другу. Давайте общаться, давайте дружить. Но на идиотов тратить свое время, я не хочу, на ну, разве что вот так потешиться, просто позвонить вам, показать. А дальше с идиотом разговаривать, а я сейчас... Мужик, отстань. На ты разговаривал. Ребят, я привык на вы разговаривать. Я даже со своими ровесниками, с незнакомыми людьми разговариваю на вы. Но после того, что он мне написал, я просто заблокировал, поэтому переписка удалилась. Но он, он сейчас сказал, он сейчас сказал, что он, он сейчас озвучил то, что он ä, мне сказал. 58 лет, черт возьми, ребят, мне 29 лет. Гипотетически этот мужчина как бы, в, в, годится мне в отцы. И такой бред несет. Как это страшно, ребята, как это страшно, когда вот такие есть папы, а у них есть дети, дочки, сыновья, и он, вот это вот это же он бред. А то он мне, со мной вот там душевно разговаривает а с детьми-то он еще больше времени уделяет, такой, такой папа, он с ними каждый день. Я вот об этом, ребят, часто задумываюсь, не так, как вы. Ну, то есть, и мы там каких-то нацистов в Украине ищем, мы там фашистов. Ребят, давайте со своими нацистами, фашистами, аборигенами, как его там еще назвать, и как, какой-то сумасшедшими, которого он, он говорит, в психушку его там забирали. Давайте у себя в стране разберемся с ненормальными и с идиотами. Давайте это сделаем. А потом уже пойдем кому-то в чужую страну искать фашистов, искать там националистов, искать кого мы там еще ищем. Как обычно, ребят, я долго заболтался. Слишком долго. Ну, простите, но вот такой звоночек был. Номер телефона вот мой. 917-322-6630. Он всегда, ну, как всегда при мне. Он лежит в траке, уведомления здесь не включены. Иногда я включаю WhatsApp и просматриваю сообщения. Поэтому... You welcome. Хотите позвонить, поболтать а, с претензией? Ну, можем, но лучше бы не надо. Мне, мне бы не хотелось, и не, не очень на, мне приятно на это время тратить. Я не хочу общаться с идиотами, я уже сказал. Мне приятно общаться с умными, воспитанными людьми. все, я поехал дальше. Погнали, разгружать тачки. Окей, have a check delivery? COD, delivery? Как я ожидал, ребята, специальные туда машины. Хорошо, окей Хорошо, что я по-русски говорю Короче, как я ожидал, ребята Сразу на драйве ему не поставил машину Ну, дед, в принципе, нормально, он не хитрый Я вижу по глазам, ребят, я уже, уже разбираюсь Но, типа, все равно какая-то ерунда странная У меня написано кэш on delivery То есть он должен заплатить, конечно А он говорит, что мы уже заплатили с кредитной карты Это вранье, они ничего не заплатили В общем, я не буду сейчас даже своему диспетчеру звонить Потому что у меня написано Все, я соблюдаю контракт чего я буду кипишь на воде? Ты кипишь на воде, если тебе надо. Я тебе просто тачку не отдам. Все, ребят, все, схема отработана. Все четко. Деньги, потом стулья. Правильно? Короче, пока дед там узнает, я, наверное, на всякий случай машину чуть ближе подгоним. Мало ли, у них там второй ключ есть, захотят сейчас отогнать. А я вот сюда ее поставлю. Все. Теперь они ее точно не заберут. Будем ждать, когда родят. Eleven ninety That's my. Wife. my balance, my balance, eight hundred fifty. Well, they charged my credit card. This was charged on the twenty-eighth. Eleven ninety-five, and that's the amount of the invoice from uh, uh, uh, National National, car national Shipping. Yeah. Maybe you can talk to National National uh, oh, Shipping. Fuck. Okay, I'm gonna have to. Okay. Короче, они действительно показали, что какой-то платеж, ну, больше моей суммы, видимо, брокер себе вычел и мне отдает оставшуюся, но у меня все равно COD написано, поэтому сейчас будем ждать, что брокер ответит. Я не буду никому звонить, я бы сказал, звоните брокеру, я-то, причем здесь, National Car Shipping с меня взяли, а мы не National Car Shipping. National Car Shipping это с кем вы договаривались и тот, кто, ну, как бы, нанял нас, нашу компанию, перевозчиков. Я уже точно не, мне какие движения не нужно делать. Ну, подожди, я бы эти движения сделал, если бы вот эта баба. Она в прошлый раз просто как сумасшедшая орала. Может, вы помните, я вам рассказывал, что она не в себе. С этим мужичком нормально вообще. Да, все, приедешь, все окей, во сколько будешь, все, хорошо, все. А это вы где? Ля, ля", кричала. Ну, кричала и кричала. Ладно, давай еще разбирайся. Так что, ждем сейчас. Мне, конечно, тоже быстрее пожелательно бы отсюда уехать. Ну, каждая своя работа, ребят. Я довез, я жду. Оплачивайте, выезжай, Не оплачивайте, забирай. Все просто. Я пока ее пофоткаю, машину, что она в целости и сохранности приехала. Короче, надо просто не бояться вот этих ситуаций, знаете, у меня ситуация одна была, когда я только приехал, я работал на моинге какое-то время, жалко, я тогда не снимал ничего, ну, в общем, работал на моинге, мы с моим подписчиком тогда, Романом, приехали на очередной адрес выгружать, а, нужно было вещи. приехали сумасшедшему какому-то деду, невменяемому, привезли полный, полный такой трейлер, большой трак с вещами, там какие-то кирпичи были, ждали пока... Он оплатит, мы говорим, ты должен оплатить, чувак, оплати нам, пожалуйста, там, по-моему, 10 тысяч баланс был. Ты должен 10 тысяч. Я сейчас вас застрелю, я сейчас вас застрелю, выгружайте быстро. Мы говорим, мы не будем выгружать, пока ты не оплатишь. Да я сейчас полицию вызываю. Вызывай, полиция приезжает. У нас был контракт на руках, ну, так же, как у меня сейчас. Полиция приезжает, ну, такие молодцы профессионалы, быстро всех развели, такие. И друг объяснил, ребят, у нас есть контракт, дед не хочет платить. Ну и, короче, они деду сказали, дед, ты либо плачешь, либо ребята тебя не будут вгружать. Такая ситуация здесь, ребят, поэтому, ну, все, вся правда на моей стороне. Вся правда целиком и полностью. Так что переживаний нет никаких. Ну, это вообще обычная ситуация. Просто главное знать, как бы алгоритм действий. Главное, чтобы он был вообще, потому что недавно у Джамика у моего друга ситуация произошла, и потом домой вернусь, вам с ним запишу видео, и он вам расскажет, какая у него на работе ситуация произошла. Вот там не было никакого алгоритма. Его присылают диспетчеру, диспетчер говорит с брокером, разговаривает, брокер говорит разговаривает с своим боссом и так далее, тогда его по кругу гоняют как пацана. We're locked out of the house now. This ain't my house; it's my daughter's house, and she's on her way here. Yeah. So, uh, I, I, he—it's on my credit card, eleven ninety-five, and I can't get with him because I can't get my goddamn phone. <laughs> so, what do you want me to do? Talk to your broker. Yeah, I know. Who I'm was charging? How was charged money? Huh? Who was who charged money, your, your money? Broker, right? The, the national car shipping. Yeah, but it's not my company. My company Streamline. Yes, I know. And they went through Streamline. Wow. Yeah, you need to talk national car yeah, shipping. No, I, can't, I can't get with them because I can't get in the house. Oh, wow. That's the problem. Yeah. <laughs> I, I'm not trying to scam you. I can't get in the house. Wow. So I don't know what I got to do. I don't know. Sell my phone. Yeah, you know, yeah. Couple, like numbers my how phone. I can how I can help you? Huh? How I can help you? How? How <laughs> streamline your boss? Yeah, my boss told me I need to charge. Uh, yeah, 100. I know that, but they know his number. Oh, yeah. Okay. Okay, they I know his ask. number. Yeah, I will ask. Okay. Do you know his name? A uh, Justin. Justin. Yeah, if you could do that, I want to hold you up. Okay. Hello. Да, они, у них дом заблокировался, они могут домой зайти, вышли и захлопнули двери. Нужно Джастину номер им. Они не могут домой а -а -а. зайти. 273. Да. Да, yeah. right? Я пока что ребят. Предохранитель поменяю, пока они там рожают. Знаете, у меня там лампочка одна перегорела наверху на трейлере. Разбилась об ветке и теперь коротит иногда. Ну и, соответственно, предохранитель мой сгорает increased me okay 1195 balance due on delivery zero okay yeah national car shipping uh I'll give you the order number yeah could you want that I, ha I have a contract you see yeah total payment to carrier at 150 on delivery to carrier 150 <laughs> <laughs> I don't have 850 on me. That's the problem. It's not my problem. <laughs> no, I know, but I give you Да, check. Uh Did yeah, a sell, check. Is this car uh, national car shipping? Okay, sorry it Okay. Let Конечно, жалко его. С него реально он мне показал с карточки с чарджеля деньги. Та компания, которая ему осуществляет перевозку. Ну, брокерская компания. Он мне показал это. Но брокер и все его номера, которые у него есть, они не отвечают. Я, конечно, не должен там участвовать и там что-то подсказывать ему номера. У него свои номера должны быть. Он работает с брокером. И брокер, когда надо, знаете, он... он его дочка приехала? Что-то на дочку тоже все на нервах. Все на нервах, но по-моему не из-за меня, они что-то у них там между собой какие-то терки И вот эта женщина, которая бешеная, в прошлый раз кричала, видимо, что-то у них там происходит, не знаю Ну, в общем, все они на нервах Поняли, да, то есть моя задача не контактировать с брокером, это не моя работа Моя работа контактировать с моим диспетчером А у диспетчера какие могут быть вопросы? Диспетчер, ну, совершенно понятно, мне говорят, Женя, у тебя есть контракт, и в контракте вот что написано я у меня этот контракт скинул, у меня этот контракт есть Поэтому он мне показывает свой какой-то контракт У него там вообще другая информация Написано, что баланс zero То есть, как будто его ничего не должен У меня написано баланс 850 850 Ну, я ориентируюсь на свой контракт Где там, что за контракт, я не знаю, что там вообще за компания одна дневка какая-то Деньги с него взяла и сбежала, и никто не отвечает Streamline. Yeah, You're gonna give me a copy of that invoice so I can get my money back? Yeah. Mm -hmm. Did it yeah. send? Yeah, send. Yeah, I need a copy of it. That. Yeah, that's what we Sorry. just sent. Okay. Two. To two. yours and mine. Email? Yes. You need anything else? I'll oh, oh. we'll give you two of them. This yeah. yeah. That's it. Is that it? Yeah. Yes. Yes. Ну Yeah, что делать, чуваки. Два раза заплатили. Сейчас мне чек выписали до этого в компанию. О, они, я думаю, разберутся никуда не денется. Это же точно не моя проблема. Они будут звонить в ту компанию, которая им yeah. с них сейчас с карточки. Ну, и те будут либо возвращать, либо как. Ну, так бывает. Че, жалко, что я здесь, ребят, минут, наверное, 40 потерял. Просто так. Ну, тоже опыт, что интересно, вам показал. Uh, пожалуйста ребят мне стало дедушку так жалко как-то на душе нехорошо хотя ну я просто свою работу выполняю я позвонил диспетчеру и говорю как так могло выйти понятно мы забрали он говорит нет я все перепроверил по контракту Сто процентов ты должен забрать 850 долларов это наши 850 долларов Ну, по их данном случае и ты их должен забрать если ты не заберешь тебе их никто не отдаст это твои деньги твою работу контракт никто не менял это говорит, произошла какая-то ошибка и они вместо того чтобы свою разницу взять там 1100 100 или 1100 что-то с чем-то они с него взяли с карточки списали они должны были свою разницу вот эту верхушку забрать там 200 300 долларов просто свои брокер фида за свою работу а они нечаянно взяли всю сумму забрали Но он сказал что это брокерская компания она огромная компания вот эта логистика как -как какая-то у них была это большая компания, поэтому ничего страшного в этом нет. Он этот дедушка разберется, мы ему инвойс направили о том, что мы 850 взяли. Поэтому он просто позвонит в ту компанию, как во время... В рабочее время сейчас, видимо, уже закрыты офисы, и свои деньги заберет. Так что, ребят, если кто-то из вас еще вместе со мной переживал, потому что мне эта ситуация не понравилась. Одно дело, какой-то молодой наглый парень, да, выделывается его, типа, на место поставить, а другое дело дедушка, ну, видно, что он-то никого не обманывает. Но ну, ему это нафиг не надо, ему просто дайте машину, он уже оплатил, отдайте верните, и верните, все. Ну, так вышло, что делать. Но, ну, во всяком случае, я разобрался. Просто ошибкой ему вернуть все хорошо, ребят, не переживаем. Моему давать по